Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое Я научу вас делать чипсы Но чтобы их сделать, нам нужна картошка, да? Поэтому пойдемте ее и выкопаем Ага, вот я уже вижу картофелину Это кокос? Или это... Это киви? Не, киви нам не надо так Где-то картошка... Во, картошка Вот эту а, И вот еще виднеется Сделаем, значит, чипсы из картошки <дев> Без киви Киви просто покушаем Короче, пойдем Для того, чтобы сделать чипсы В микроволновке, нам понадобится Картошка Картошка, можно еще Картошка Ножик, полотенца Такие одноразовые Доска, на которой Резать Шук -шук -шук. Микроволновка Соль, соленая Обязательно и руки. Первое, что нужно было сделать, это почистить картошку. Я это уже сделал, но опять же, если у вас молодая картошка, можете ее не чистить, а просто промыть хорошо. Вторым шагом у нас будет нашинковать наши ломтики нашу картошечку. Я это буду делать ножичком, потому что мне так удобно. А вы же можете сделать это на специальном шинковальном станке таком. Или на терочке, думаю терочка есть у всех, ну вот такая, да? На ребре есть вот такие штучки, специально для чипсов, для ломтиков. Можете использовать их, если вам будет так удобно. Ну вот ломтики уже нарезаны и сейчас нужно будет сложить их в посудинку с холодной водой. Давайте же это сделаем. Это делаем для того, чтобы в картошке стало меньше крахмала Просто так нужно, чтобы она не слипалась, не прилипала никуда И чтобы все было классно В таком состоянии в воде она должна прилежать минут 10 И потом будем ее вытаскивать и сушить Ну а пока наша картошка тусит там с пацанами в джакузи Давайте посмотрим на котика Это мама кошка, а это дочка кошка А вот Ну что, картошка отдохнула, теперь берем полотенечко и выкладываем наши картофелинки аккуратненько, вот так вот. Зачем я это делаю? Для того, чтобы они просушились и лишняя влага ушла. А зачем нам нужно, чтобы они просушились, спросите вы. А я вам отвечу, что когда мы будем их запихивать в микроволновку, если они будут слишком сырые, такие, водяные, то они будут париться, а не зажариваться. И получится не картошка, не чипсы, а фигня какая-то Поэтому перед тем, как запихивать в микроволновку, она должна у нас просушиться Поэтому, ребят, пожалуйста, проследите за этим Вот, когда мы разложили с вами картошку подобным образом, берем второе полотенчика и накладываем поверх И вот так вот делаем, делаем, делаем, делаем, чтобы вся водичка впитывалась и у нас все было хорошо ну я не знаю, сколько она высыхает, давайте минут 15 возьмем, думаю, она обсохнет. Если хотите не ждать столько времени, берете фен и обсушиваете. Это такой чит-код, и намного быстрее высушится картошка. Высушится картошка. А когда картошка высушилась, мы открываем нашу микроволновку, берем отсюда крутящийся диск, идем к нашей картошке, и веером выкладываем вот сюда. Вот так вот. Я так выкладываю, потому что у меня нету пергаментной бумаги. Если она у вас есть, сделайте ровненький кружок и выложите на нее. Но в принципе микроволновка не взорвется, если положить картошку так. Кстати, я забыл упомянуть, что это ПП чипсы. Мы их будем готовить с вами без добавления масла и всякой другой химисний берем немножечко соли и на каждую картошечку вот так вот сыпанем да на картошечку ставим наши чипсики в микроволновочку закрываем и ставим примерно на среднюю кого как на две минутки давайте отслеживаем процесс приготовления смотрим вот сюда о как все видно и в общем когда картошечка будет покрываться таким золотистым цветом Или даже сворачиваться Знаете, у чипсов есть такая особенность У них есть такие пузырьки Так вот, когда они будут появляться Отслеживайте этот процесс С первого захода не всегда получаются полноценные чипсы Они бывают чуть-чуть мягенькие Где-то подгорелые Но это нормально Когда мы будем готовить вот наши чипсики, да, Когда они приготовятся Нормально совершенно, что некоторые будут мягкие Ведь это дома это домашние чипсы, они не уступают магазинам. Осталась минута, и уже скоро откроем и посмотрим, что же у нас получилось. Очень жалко, что вы не чувствуете запах, потому что он просто бож... божественный. <с> Это значит, я сказал правду. Ну что? Наши чипсеньки еще, к сожалению, мягенькие. Поэтому ставим еще на две минутки. Опять же, можете поэкспериментировать и поставить, например, на самую высокую мощность или вообще на низкую. И по времени тоже ориентируйтесь, но в среднем, в среднем, я посмотрел в ютубе видосики, люди готовят за 5 минут. Отрывок в 5 минут у всех примерно получается чипсенький. Вот так вот выглядят наши чипсы после второго захода, уже начинают появляться кругляшки такие, вздутости, выпуклости. И вся картошка уже сухая, но недостаточно хрустящая. Поэтому отправляем еще на одну минуту. Хочу сказать такую вещь. Если у вас не получилось, даже после трех раз не останавливайтесь и сделайте еще раз. Сделайте еще раз, чтобы приготовить все-таки картошку. Ничего страшного в этом нет. Главное проверяйте, чтобы она не подгорела у вас. Ну все, чипсы сделаны. Вот так они выглядят. И сейчас буду дегустировать вместе с кем? Вместе с папой. Папа, привет! Итак, самое лучшее окончание, пожалуй, напротив костра. Давай, пробуй. Бери любую и пробуй. <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> Нормально? Натуральный продукт. Натурлих. Я как официант. Ну и что? Ребят, Спасибо большое всем за просмотр. Очень я старался приготовить эти чипсы. Надеюсь, у вас получится тоже их приготовить. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся совсем скоро. Пока.